Привет всем. Очень приятно. Глуся, как всегда, жду не дождусь тебя, Светлана. Спасибо, очень приятно мне слышать такое. Присоединяются. Ребят, пока присоединяетесь, я... Я вам тогда расскажу немножечко про чат быстренько в двух словах. То есть есть закрытый клуб, кто не знает, закрытый клуб мы раньше там практиковали, практиковали сухие дни, практиковали э почему вот это вот. То есть все эфиры сохранены, ребят. То есть у нас там проходили мини-марафоны по замасливанию, по. Несколько марафонов у нас проходило по. Э Вход в сухие дни, несколько сухих дней, потом выход из сухих дней. вот Эти все эфиры сохранены. Кто хочет добавиться в клуб, вся информация, которая была до этого в течение года, она вся сохранена в этом клубе. То есть вы ее можете спокойно смотреть. Сейчас немножечко формат этого клуба меняется. Формат меняется, потому что ну, идут другие сознания. То есть я становлюсь другая, у меня другие. Другие видения, другие сознания, другие уже, другие результаты у других людей, потому что вот сегодня в чате спросили, а что вроде как все тут голодальщики, никто не вышел на сухие дни, никто не вышел в автономию. Ребят, просто те люди, которые уже выходят в автономию, они не пишут, они, они полностью трансфор трансформируются, у них другие другие процессы с самим собой происходят и они достаточно глобальные и у всех разное предназначение у всех разное видение кто-то как я как вячеслав как там еще кто-то они им нравится доносить какую-то информацию чтобы вы ее услышали как это возможно и возможно это вам срезонирует возможно вы пойдете этим путем а кто-то, у кого-то другие видения, у кого-то другие э, цели, задачи, которыми они наслаждаются. Вот. Поэтому не все э, готовы об этом кричать и петь на каждом углу, потому что вы же видите, что как все происходит. Человек, который перестает кушать, по каким-то определенным причинам. Кто-то из-за болезни, кто-то из, э, из чувства любви, через любовь пришел к осознанию это самое Крутое, что может быть. У меня не так было, у меня не через любовь я пришла, а через болезнь. А у Вячеслава было через любовь. Вот, это другие, mm -hmm. другой космос, <с <с> так скажем. Вот. И уже когда ты э когда ты уже выходишь на другой уровень, у тебя перестает, э тебе перестает интерес быть э к эмоциональному фону. Эмоциональный фон вызывает еда. И поэтому тебе уже не интересны эмоции, ты уже идешь в чувствование. Чувствование намного глубже, я уже говорила, намного интереснее, намного глобальнее. Вот. И когда ты идешь через чувствование, тебе не интересны эмоции. А еда, а, э, еда вызывает только эмоции, она не вызывает чувствование. Поэтому тебе она становится неинтересна. Ты хочешь – ешь, хочешь – не ешь. Но, как правило, люди уже, ну, особо не едят. Ну, что то ну, бывает, там, виноградинка две, там, раз в неделю, раз в две недели. То есть я даже не считаю это едой. Вот. Поэтому вот как-то вот уже вот такие процессы. И как раз вот этот клуб мы переформатируем, сейчас я переформатирую его, на те состояния, что такое, на те состояния, которые идут у меня то есть что такое открытие что такое глобализация что такое что такое просветление что такое пробуждение что это такое и почему становится неинтересна еда и как раз вот про это про все мы там будем говорить уже уже другой уровень уже те ребята которые там есть они уже это увидели прочувствовали и готовы идти дальше я уверена что готова то есть мы уже наигрались в голодные игры это уже не то. Конечно, я ни, ни в коем случае я не говорю, что нужно убирать сухие дни. Нет, ребят. Но сухие дни, вы должны понимать, что сухари – это вытягивание физического тела на определенный уровень на определенный уровень исцеления. То есть обычными сухарями, если вы уже здоровы, если вы находитесь в прекрасной форме, то сухари ваше тело сломают. Вы не выйдете на автономию через силу воли, через сухари. Не выйдете. Только через осознание. И если бы у меня не пришло это осознание после э, исцеления плюс-минус на сухарях, на, даже на длительных, я бы в определенный момент вернулась бы на еду. Потому что мне было бы неинтересно. И это, это однозначно. Поэтому люди, когда мне спрашивают, а почему... Почему он после такого времени вернулся? Ну, потому что не пришло вот это пробуждение, я не люблю это слово, но пробуждение, просветление, называйте как хотите. Когда ты осознаешь, что есть, что есть ты, когда ты осознаешь, что есть вечность и насколько ты есть вечен, когда ты осознаешь, что ты вечный, тебе уже не интересно играть в эмоциональные игры. Тебе не интересно бежать, ты останавливаешься, тебе клево, у тебя целая вечность, тебе не нужно что-то быстренько поесть, чтобы получить быструю эмоцию. Ты готов идти в ощущение, ты, ты готов идти а, в, в это. В это чувствование В глубокое чувствование Что такое сухари, сухие дни Юлечка, я вижу твой запрос на участие Подожди чуть-чуть, я сейчас тему раскрою И если у нас останется время, то я с удовольствием С тобой его напоследок Мы Такая вкусная конфетка у нас останется Вот, сухари Это сухие дни Вот Так У меня что-то написано, что ждем пользователя До сих пор А, нет, все, все идет. Все, вопросов в чате нет. Тогда давайте, ребят, я раскрою тему, потому что у нас в чате как-то завелась такая темка, да, как вот это все, и Юлечка тоже, да, вот благодарность, не благодарность, а пожелание, да, вот мы очень любим желать там, я желаю тебе вот этого, я желаю тебе вот это, и мы же желаем от всего сердца. А вы когда-нибудь задумывались, что такое желание, что такое пожелание? Пожелание это когда у тебя этого нет. Эм, то есть мы же не желаем. Вот если мы, если мы изобильны в чем-то, да, и для нас это становится нормой. Вот просто нормой в нашем мире. Не просто для нас, а в нашем мире, если эта норма становится, мы этого не желаем. Заметьте, То есть мы не желаем, потому... я желаю тебе, чтобы воздух не заканчивался, я желаю тебе, чтобы на заправках не, не, знаю, там не кончился бензин, я желаю тебе, чтобы вода в море не высохла. Мы же этого не желаем, потому что для нас в нашем мире это априори есть. А что мы желаем? Мы желаем того, чего мало или нет в нашей жизни, в нашем мире. Я желаю тебе здоровья, я желаю тебе любви, я желаю тебе, не знаю, там, всех благ, там, еще что-то. И вот мы от души это желаем. Мы почему это желаем? Мы это желаем, потому что этого нет в нашем мире. Мы не самодостаточны, когда мы идем на пожелание. Мы же не говорим, смотрите, сейчас много вопросов начнется, ой, что тогда не желать, как это так, на день рождения. Посмотрите, вот у меня у подруги случился день ее рождения. И я, зная, что у нее есть все, я зная, что э, она в этом мире прекрасна, я не поддерживая ее в слабости, не э, обесценивая ее мир, что в ее мире нет любви. То есть, если бы я ей пожелала любви, то значит я понимала бы, что в ее мире нет любви. Если бы я ей пожелала Благополучия я бы чувствовала, что в ее мире не хватает этого блага. А что тогда желать, что тогда говорить человеку? То есть я просто написала, что ты есть счастье, сотка на Осознай, прими себя и наслаждайся своим счастьем через любовь. Все, ей просто нужно принять то, что есть уже у нее, понимаете? И тогда это другой процесс, тогда это процесс раскрытия ее. Тогда это она понимает, что ее мир настолько полон, что она даже еще не все взяла в своем мире. Столько всего в ее мире, столько любви и счастья, что она еще даже до конца это не впитала в себя, что она еще до конца не смогла стать такой... Большой, всемогущий, какая она есть. Я уже ее мир рас... вижу и раскрыла, показала, как бы... не то, что я такая там гуру показала ей, но как бы вы понимаете разницу? Сам факт разницу. Если бы я и желала чего-то, то это бы я и говорила в твоем мире как бы любви то не хватает. Вот мы все. Я желаю тебе женского счастья. Там такая сидит старая дева с двадцатью восьми кошками. И думают, ой, не-не-не, какое, какое женское счастье. Мне уже, я уже стара, мне уже 36, да? Понимаете о чем? А когда тебе говорит боже, какая ты, ты счастье, ты, ты блаженство. И ты уже думаешь, ой, я счастье, я блаженство, я, я это что-то такое. И тогда это по-другому восприятие, тогда ты понимаешь, что ты на верном пути раскрытия себя, раскрытия своего мира, раскрытия своего космоса. Ты уже изначально э, цельная, ты уже изначально большая. И когда вот эти вот, э, когда мы говорим там, когда я говорю, что э, женщине нужна. Э, Женщине нужна мужская энергия, мужчине нужна женская энергия. И тогда вот, это вот, вот этот вихрь закрутится. И мне начинают писать, да, вообще цельный человек, он сам по себе цельный и идеальный, он сам по себе вот это вот. А вы тут наговариваете. А я не говорю про нецельность. Смотрите, только цельный человек может рядом с собой... Эм, Рядом с собой, чтобы у него были вокруг него близкие его люди, были только цельными. Почему? Потому что когда мы не цельные, что нам хочется? Нам хочется взять, нам хочется, чтобы нас любили, нам хочется, чтобы нас боготворили, нам хочется, чтобы нам делали какие-то подарки, какие-то материальные блага, там какие-то душевные блага, чтобы нам давали еще что-то, и мы от этого прям, ой, я такая вот вся, я такой вот весь, мне прям так этого хочется. Но есть та стадия, когда ты понимаешь, что ты такой наполненный, и тебе хочется отдавать, отдавать, прям ты вот прям, вот, у тебя, тебе уже нечего брать, ты цельный, ты полный, ты хочешь отдавать. И ты вот это вот отдать, если с тобой рядом не цельный человек, и он готов это брать, то ты отдаешь, а он берет, ты отдаешь и он берет, а где твое наполнение-то? И тогда уже ты вот не наполняешься, а ты можешь быть цельным только в том случае, когда ты постоянно наполняешься. А как постоянно наполняться, если ты готов постоянно отдавать? Вроде бы такой замкнутый круг, ничего не понятно. На самом деле все просто. Когда с тобой цельный человек, ты цельному человеку говоришь. От всей души, я тебе готов дать, что тебе дать, чтобы ты был счастлив. И этот цельный человек говорит, я буду счастлив от того, что ты будешь наполняться, неважно чем. И ты, чтобы он был счастлив, начинаешь наполняться. И он, чтобы ты был счастлив, ты же тоже ему так же говоришь, и он тебе, и ты ему. И он, чтобы я была счастлив, начинает наполняться. И вот тогда идет из изобилие наполнения друг друга самим собой, другим. Понимаете? Вот это истинное наполнение, когда ты уже переходишь на другую стадию, и когда рядом с тобой вот эти вот истинные, цельные люди, которые счастливы от того, что ты в наполнении, а ты счастлив от того, что они в наполнении. И вот это вот наполнение, вот этот вот круговорот, вот этот кругообмен, когда ты постоянно наполняешься за счет себя, за счет другого, и другой наполняет за счет себя, за счет другого. И вот этих вот энергий может быть миллион, друзья, подруги, любимые люди, близкие люди, там еще кто-то. И ты начинаешь, когда обрастать вот с этими цельными людьми, ты же наполняешься в два раза больше, и ты начинаешь быть таким огромным, таким глубоким. И когда мне говорят, а что вы делаете, вы только собираете деньги? Нет, я просто показываю, насколько, насколько можно быть вот этим глубоким, когда каждый человек открывается, а в каждом есть, и у нас нет таких людей, которые не, не пустые. Они могут закрываться по определенным причинам, и это не хорошо и не плохо, это их выбор на данный момент их жизни. Но когда ты это осознаешь, когда ты идешь в наполнение, когда ты идешь в истинном наполнении через изобилие, через любовь, то тогда ты понимаешь, что тебе никуда не надо торопиться. Ты понимаешь, что ты есть все, что у тебя есть все. Когда ты, тогда ты понимаешь, что ты есть вечность через любовь. Не через сухари, ребят. Я сейчас почитаю вопросы, которые в ютубе, Оля пишет, если снять программы в уме, то нам нужны определенные аминокислоты, витамины, то можно просто на малоедне находиться, работать психикой и возможно постепенно выйти на новый уровень автономии. Ребят, выходите на новый уровень осознания, автономия это как побочный эффект, автономия придет к вам, она никуда не уйдет, она, она есть уже в вас, это ваша базовая настройка. Но если вы к ней пойдете, то вы никуда не придете. Вы свое физическое тело просто похерите. Вы просто не представляете за вот эти полтора года, которые я вот нахожусь вот на этом этапе, вы не представляете, сколько у меня было писем, сообщений, не знаю, как их назвать, когда люди уже ко мне обращаются в критическом состоянии. Говорит, вот мы на сухих днях, вот столько-то, вот я вот столько. Там уже все родственники бьют тревогу, там, я не знаю, только мне приходила девочка, она была при, при росте метр семьдесят шесть, тридцать, тридцать два килограмма. Представляете, там пакетик костей, ложечка крови. И я, когда ей начала с ней работать, вы знаете, она, наверное, ну, неделю... Как минимум мы с ней каждый день работали. Неделю она сопротивлялась, не хотела есть. Она говорила, я не хочу, мне не лезет еда, мне вот это вот не это, мне вот это вот не то. И мы с ней пока не вытянули вот этого селитера мозгового из нее. Она только тогда поняла, потому когда она дошла до 39 килограмм. Она только тогда поняла, она говорит, боже мой, говорит, я вот, говорит, пока вот эти вот килограмма набирала, я боялась, у меня, говорит, был единственный страх, что я больше никогда не выйду в автономию. Больше ее вообще ничего не интересовало. Представляете, насколько была вот эта вот шиза, Я говорю, так ты бы в автономию не вышла, как бы мертвые, они, конечно, наверное, автономы, но не к таким, наверное, автономам мы все стремимся. И когда она это поняла, когда она вот это приняла, когда она это перепрожила, вот эти моменты, тогда мы с ней начали работать через другое. И сейчас она в отличной физической форме, она кушает, но она, она малоед, маломоноед. Вот. И у нее такие очень глубочайшие сознания, на по своей стезе, пишет книги, вот она, она не из России, вот. она, по-моему, занимается каким-то каким там бизнес, бизнес у нее как, какой-то, я не помню какой, это не важно и она по ним вот пишет книги, то есть ей вот такие вот вдохновения приходят, и она такие книги по ним, по ним учится, там где-то за, за рубежом, но как бы не суть, то есть это все открывается, открывается, если вы понимаете, к чему вы идете, открывается, если вы... Идете через осознание. Но если вы идете через силу воли, просто вот убиваетесь в сухие дни, то, ребят, сухими днями можно... Вот, вот как, которая у меня есть болезнь, была, да? Была, есть, не знаю, как назвать, неважно. Вот, и там уже было без вариантов. То есть либо я 100% умираю, либо у меня есть шанс что-то по-другому попробовать. Вот это да. Тогда я могу сказать, что как бы тут даже не через силу воли, то есть мне было, я понимала, что я умираю, но как бы, ну, либо я так умру, либо я так умру. Тут уже не сила воли была, тут было четкое понимание, что мне нужно что-то сделать. И у меня, ну, внутреннее состояние, но какое-то, у нас есть это внутреннее чутье. оно мне сразу же сказало, что как бы, ну да, как бы, можешь так. И я через это вышла. Но если у вас с телом все нормально и вам говорят, что вы можете выйти через осознание, не через сухари, и вы говорите да, через осознание, не через сухари, а, Свет, а если я вот три дня не ем, какие состояния? Может мне пять дней не есть? Но пять дней мне плохо. То есть понимаете, вот вам говоришь, а вы вам говоришь красное, вы говорите да, мягкое. Нет, не про это. Я тоже уже поняла про эти пожелания. Почему говорю, что у тебя все есть и желаю примножения всего этого? Да, Наташа, Глуся, до начала эфира у меня возникают вопросы. Как ты начинаешь вещать, они исчезают. Ой, Глусечка, ну это, наверное, хорошо. Значит, я, я, значит, я наверное, отвечаю на них. Вот, ребят, пишите, какие есть вопросы... я на них поотвечаю, и я думаю, что, наверное, вы поняли, да, что такое пожелание. Пожелание – это когда вы забираете вот это, вы как бы говорите, вот у меня этого нет, я и тебе этого желаю, и в твоем мире. Ты же, ты же видишь, что в чужом мире этого нет, ты же желаешь то, что ты видишь, что в чужом мире нет, а что нет в чужом мире? То, что нет в твоем мире, понимаешь, и ты как бы переносишь вот этот вот дефицитарность из своего мира в мир твоего человека, которому ты кажется, что так от души желаешь. А по факту нет. Видите, сколько вот у нас закорючек, которые вот нам говорят, вот это вот так, а вот это вот так. И когда мы их начинаем скрывать, вот эти вот осознания у нас и приходят. И они такие, кажется, все на поверхности. Ведь я же вам ничего нового не сказала. Это уже есть все в вас. Просто в какой-то определенный момент бывает, что так раз и переш ⁇ лка точно. А почему об этом раньше не знала? И не только я же об этом говорю, скорее всего, многие, просто каждый находит того человека, через которого им приятно узнавать. Может быть, человек как-то внешне подходит, может быть, тембр голоса, может быть, как какая-то речь там, еще вот там кого-то быстрого, кого-то замедленного, у кого-то кого замедленно, кого еще какая-то. И все, и вас начинает, вы, вы ловите свою волну, и вас начинает просто отчелкивать, отчелкивать теми моментами, которые уже есть в вас. Да, Юлечка. Так, давай, Юлия, тебя… А, у вас нет запросов, он, видимо, пропадает. Видимо, запросы пропадают пока в течение какого-то времени. На на, на на совместный эфир Да, Юля, если хочешь Вышли еще раз Вот эта вот штучка Я тебя добавлю в эфир И поболтаем У нас еще есть 30 минут поболтать Тем, кто не болеет И не умирает Какой смысл в сухих? чему они в итоге ведут, и есть ли смысл их увеличивать? Ребят, если тяжело увеличивать сухие дни, то не нужно. Вообще сухие дни, так, Юлия приняла, они, они полезны для организма. Если вы делаете их немного и не через вот через вот аскезы какие-то, раз в неделю сухой день устроить, это великолепно. Привет, Юлечка. Привет, привет. Привет, слушаю тебя, сегодня такой день любви классный, и я прям, я сейчас просто эфир проводила, и у меня телефон сгорел, ну в смысле сгорел, температура там повысилась, зашкалила, все, тут у меня свет плохой, вот. Тоже нахожусь в естественных днях и не могу без того, чтобы там не эфирить, слушаю тебя и вот эта вот энергия закручивается. Я думаю вообще такой кайф, вот просто вдохновляться человеком, который не ест. Вообще тебя должны просто круглосуточно слушать, потому что ты реально вдохновляешь. И в какой-то момент. У меня же был, получается, я выходила в автономию два года назад, а потом у меня не было актуальности. То есть я не болею, я здорова, все у меня хорошо, любовь есть. То есть и вроде бы как можно было воспользоваться случаем, но я подумала, а непонятно, как я вообще туда попала в эту автономию, три месяца не ела. Ну-ка, я назад отойду и начала себя заставлять. Это был жесткий выход. Вот. А потом уже после этого жесткого выхода, когда ты опять себя все заселил, думаешь, зачем это надо, все хорошо. Вот. И сейчас я опять нахожусь вот в этом естестве, и я помню, был момент, когда я тебя просто впитывала, слушала каждый день. Я даже подписывалась на твою группу какое-то время, там не помню, сколько месяцев было со своего там какого-то аккаунта. Вот, тоже наблюдала за тобой, и как бы вот эти вот эфиры твои, автономные, слушала, вещала, и понимала, что вот настолько ты передаешь состояние, ключики вот эти вот. И мне это было очень важно, потому что в какой-то момент, когда все у тебя очищается, нет сердечной там, ну, поддержки, потому что, ну, как бы любовь, в принципе, есть, да, и... И нет актуальности продолжать, нужен человек, который будет тебя дальше вести и проведет вот эту адаптацию. Вот. Потому что когда у тебя есть вопрос жизни и смерти, ты по-любому туда пойдешь, да, ну тебе терять нечего. Если вы вдвоем идете, там один чуть-чуть подустал, второй скажет: Так, давай, для чего мы там берем себе партнера? Но сейчас такое время, знаешь, на партнера надеяться. Было у меня такое, когда я договорилась с одним человеком, все, мы идем вместе. И тут он в какой-то момент раз. И я понимаю, что моей готовности не было. Раз так все тут сразу же. Привет всем, кто там набегает, народ, приходите к нам на вечеринку. А вот я слушала тебя, хотела поделиться таким моментом вот этого пожеланий, да, в какой-то момент я почувствовала, что когда мы желаем, даже если вот у нас, например, любовь есть, да, и мы там что-то хотим искренне пожелать, ну, бывает такое, что часто желают того, чего сами хотят из такого неизбыточного состояния, да, из ограниченного. А если даже пожелать из избытка того, чего человеку, по сути, не надо, но желаю тебе там большой любви, да. И эта любовь проявится, когда ты, ну, не готов, не, не сам делаешь выбор. И потом люди могут от этих пожеланий просто вот, набрать и не знать, что с этим делать. А если, например, вот такую формулировку использовать, вот как ты думаешь, если сказать, например, я желаю тебе того, что тебе нужно. Смотри, желать это всегда жалеть. Ну, так вот а. как из этого да, состояния жалеть. Говорит, то, что то, что ты в нем видишь, там ты космос, ты, ты есть любовь, ты, ты наполнена счастьем. Ты наполнена счастьем, и мне, мне очень приятно находиться в твоем поле. Это самое приятное, что может быть. А вот это вот я тебе желаю. Вот я тебя жалею, поэтому я тебе вот говорю, чего нет в твоем мире, потому что в моем то тоже нет. И вот это вот обмен какашками, по большому счету Я тебя он жалю, тоже... я жалю, да? желаю, жалю. Да, вот, да, точно, да. Ну, поэтому да, тут очень тонкая грань быть усилителями друг друга, либо да идти вот. Какие-то ограничения. Эх, какая интересная жизнь, просто красота. Любуешься, не налюбуешься вообще. Да, причем это же все лежит на, на самой поверхности, а нас приучили все время копать вглубь. То есть, вот там вот внутри клад. Клад всегда где-то спрятан. Мы не спрятаны для самих себя, мы, мы кладезь всего. Так, ребят, кто-то спрашивал про да. uh, марафон, сколько стоит. Я не могу в эфире сказать, потому что когда говоришь сумму, эфиры uh, перекрывает, и Инстаграм тем более. Поэтому пишите в личку, я все озвучу. Uh, так, Светик, привет. Ты говорила, что знакома с женщиной 300 лет. Как она выглядит и как общаетесь? Или вы uh, не лично общались, и ты только слышала о ней? Мы с ней общались, сейчас уже, ну как бы мы с ней очень редко общаемся, так можно сказать. Но, как она выглядит, как, как ухоженная женщина без возраста. Ну я не знаю, ну смотришь на нее, ну не знаю, там лет 40-45, но нет такого, что ты прям точно дашь возраст. Ухоженная женщина, Но там с 60-ю даже годами, как у нас выглядят женщины некоторых 60 лет, там даже этого не пахнет этим. Вот, поэтому... Слушай, я помнила, я тоже знаю женщину, но она очень молодо выглядит, ей тоже 300 лет. И как она выглядит, она как просто молодая девушка, я просто не верю. Вот, ну, но я не подходила к ней, я видела со стороны, потом только я узнала, что она такого возраста, но она там где-то в Китае жила, еще где-то, то есть человек без времени. Она просто вот там... Появилась здесь, в этой стране, пожила там сто лет, потом в этой стране сто лет пожила. И когда ты понимаешь, что в нашем мире одномоментно существуют разные вообще, как назвать таких людей, уже людьми даже не назовешь, сущности, что ли, кому-то 300 лет, кто-то там еще во что-то там верит, и все мы такие разные просто собрались здесь на земле, да. Да, и вот как Очень. раз в Ведрусе, когда были, там была женщина, не знаю, как видела ты ее или нет. Вот она как раз подошла, она тоже где-то там, где-то у монахов долгое время жила. Ей тоже достаточно много лет. И вот она когда подошла, она говорит, мне меня попросили посмотреть в тебе в глаза, посмотреть, что, что там есть в твоих глазах. Можно? Я говорю, можно. И вот она посмотрела, она говорит, да. Все есть то что, то, что мне сказали. Я ну, как бы не знаю, там, что ей сказали, я не стала спрашивать. Вот, она меня поблагодарила за эфиры. И самое, что интересно, ну, ей около ста, и у нее не было ни одной морщинки. И глаза, они такие ясные-ясные. То есть настолько, настолько красивые, ясные глаза... И она как раз и рассказывала, что она находится в процессе, в процессе вот этих осознаний, естественно, мало редкое и у нее организм начал возвращаться в состояние, как бы молодеть, и вот у нее исчезли морщины, у нее была очень молодая красивая фигура, у нее были руки красивые молодые, то есть без пигментных пятен, без какого-то там, ну, вот, то есть видно, что ручки такие прям но ну, где-то она выглядела на тот момент лет на 60. И как раз она сказала, что у нее поджел... то, ли, то ли селезенка, то ли поджелудочная железа, не буду врать, не помню, была больна. И вот на сегодняшний день у нее уже официально есть заключение, что у нее она вырастила себе вторую, здоровую, вот, здоровый такой же орган. И сейчас, говорит, идет процесс, чтобы старый орган у меня просто как бы... Ну, рассосался, можно так сказать. То есть я в этих моментах вообще нисколько не сомневаюсь. Не сомневаюсь и поэтому, да, есть такие люди. И когда вы сами идете на определенном этапе, к вам начинают и приходить такие люди. Поэтому для некоторых это кажется сказки. Сказки, потому что вот они живут в обществе тех людей, которые, я не знаю, там по пятницам пивко, да, там по каким-нибудь праздникам, там тоже торты шампанское рекой или еще что-то, конечно, рядом с вами не будет таких людей, потому что ну, вот мы же всегда сами выбираем свой круг общения. А если мы идем в другие процессы, в другие сознания, если мы понимаем вечность самого себя, то там, конечно же, уже и люди, соответственно, и начинают подтягиваться. Поэтому очень важно ходить на твои марафоны, потому что там создается новое окружение. Которая уже является твоим окружением. И вот это состояние, которое придается общего поля, конечно, оно помогает. Тем более, там нужно, можно найти вот человека, да, партнера или еще кого-то. Необыкновенное дело ты делаешь, конечно. А я вспомнила: знаешь, там была женщина, это не о той ты говоришь, которая была жената на Шиве. Она говорит: мой муж Шива. То есть, я не и, знаю. Да, Это ощущение это посвящение сделали ей, что ей сказали, а я так на нее еще посмотрела, думаю, жена Шивы, вот это да, думаю, И у нее действительно процесс наверное. быстрый шли процесс. Я ей там показала, как запускать парлунг, хотя у меня он не до конца запущен, у нее уже остановилось дыхание, она удивилась, что просто за одну прямую передачу останавливается дыхание. Я вижу, что человек просто подготовленный духовно, рос, что он может вот просто одним касанием уже понять, тело сразу понимает, как нужно останавливать дыхание и так далее. Пишут, проводили бы вы скрытой камеры. Вот понимаешь, людям хочется, чтобы скрытые камеры везде поставили вот это вот. Да, но это я вот сейчас... почему такие люди хотят инкогнито, проводили бы эфиры. Ребят, я могу сказать по себе, мы вот тоже со Славой обсуждали, вы знаете, вот очень, вот чем больше, чем глубже ты идешь вот в эти все сознания, тем меньше ты хочешь вообще что-то вещать, правда, тем меньше ты хочешь что-то выносить на публику, и тебе кажется, тебе уже так хорошо, ты, ты настолько уже в другом мире живешь, прям реально в другом мире, что ты не хочешь вот этого. И ты ловишь себя на тех моментах, что ты понимаешь, что вокруг тебя вокруг тебя есть так, как все должно быть. Оно неплохо и нехорошо. У тебя уходит оценочность, и ты не хочешь никому что-то доказывать, то есть ты не хочешь никого ни в ком поддерживать вот эту слабость, ты не хочешь никому говорить, что ты ничего не знаешь, сейчас я тебе расскажу ты уже априори знаешь, что каждый дойдет до того состояния, до которого ты дойдешь. Вот у тебя нет в этом сомнений. И поэтому у тебя вот это желание отпадает. Но срабатывает вот такой механизм, что думаешь, ну кто-то же но ну ты вот сколько шла? Я себе задаю вопрос. Вот я сколько шла? Я шла к этому 8 лет. Слава себе задает вопрос. Он шел к этому 6 лет. Вот. И мы понимаем, что люди еще... А нам же хочется побыстрее, чтобы вот в этом вот Великолепие пожить, да, когда тебе просто приятно помолчать с кем-то. Когда ты просто садишься, вот мы, например, со Славой встречаемся, он говорит, давай встретимся там. Я говорю, давай там. мы встречаемся, мы можем минут 15, там, 20, 30 посидеть на лавочке, и мы всю информацию друг от друга друг от друга как бы приняли, но мы не сказали друг другу ни слова. И это клево, то есть мы очень четко передаем друг другу информацию, Это можно как бы сделать. И на расстоянии. Но когда ты находишься вблизи, ты прямо очень четко передаешь а, те знания, которые есть тебе. То есть ты их, загла... ты их закладываешь в одного, другой тебе закладывает в другого. И все. И не нужно вот эти вот слова. Слова они настолько обесценивают все. Вот. Но пока мы не можем не пользоваться, чтобы передать какую-то информацию, пока они нам нужны, кому-то передать. Вот именно поэтому, что когда выходишь на определенное у кого-то вот такое. То есть у нас вот сейчас ну, скажем так, миссия, да? <смех> миссия такая, чтобы рассказать свой опыт. Кому-то он интересен, кому-то он нужен. И когда ты получаешь, вот у меня получается, вот я ребятам показывала, вот у меня за ночь 180 сообщений, 180, 230 сообщений. И ты их сидишь вот ночью и разбираешь, как мне говорят, что ты ночью делаешь? Я разбираю чаще всего сообщения. И когда ты читаешь, что действительно твой эфир кого-то перещелкнул, что, например, там какие-то мысли, какие-то высказывания, вот человек дошел в своих осознаниях через вот это, ты понимаешь, что да, наверное, все-таки пока это то, что чем ты должен заниматься. И это, конечно же, это клево. А вот что за слава? Ты про какого слава говоришь? Не Тимошенко? Нет, не Стиренко-слава. А, он высказал свою любовь. Есть а он, он на... он... любовь. Через любовь, да, его выбросила через любовь. Угу. И сколько он уже не ест? А он сейчас не не ест, он мало редко не, то есть, ну, он ест, не знаю, там, раз в 10 дней, он может, там, поесть, там, не знаю, там, какую-нибудь виноградинку съесть, или, там, кофе даже попить бывает. То есть он это не скрывает, он, у него есть это, но он не каждый день ест, и... Ну где-то вот раз в неделю, раз в две недели. Но когда ты заходишь через осознание, должна тоже очень важный момент, когда ты заходишь через осознание самого себя, то у тебя нет интоксикации, у тебя нет ломок, у тебя нет сухости, у тебя нет вообще вот этих процессов, которые есть, когда ты заходишь через голод. Их вообще нет, они вообще отсутствуют. И это уже не первый случай. И вот как раз к нам сейчас летят на глубокие проработки на трехдневные люди, там из Германии, и из Италии летят. Вот с 21, с 21 августа вот у нас будет вот эта вот трехдневная проработка, и там как раз вот мы будем людям вот через вот это показывать. И есть уже люди, которые через осознание ушли на малоредкоедение то есть когда уже нет такого, что тебе нужно обязательно там поесть хотя бы раз в день, то есть этого нет. Мало редкоедение. это я говорю, когда ты кушаешь, но раз в неделю, например, ну и что-то там вот кушаешь, не для того, чтобы покушать, а, например, вот так, как он там, говорит, там приехал к зятю, он или к свекру, я не разбираюсь, вот, он говорит, там у меня виноград такой поспел, ну-ка давай быстрее попробуем. он говорит, да чё мне твой виноград, трава и трава, он говорит, нет, ты что, это там такой-то сорт, но он, чтобы не обесценивать его вот эти вот труды, он говорит, ну давай, ну там взял, там ну, сколько, пять виноградинок съел их. Это было там 9, там, через 9 дней, когда он не кушал. Вот эти вот пять виноградинок съел, ну как бы уже и эмоцию не получает, ну как бы удовлетворил своего близкого человека. И все, и дальше опять как бы нет, нет желания есть. То есть ни на следующий день, ни попить, ни запить. Еще там две недели прошло. То есть он вот в таком режиме живет. Как можно ускорить Осознание. процесс осознания, ребят? Осознание. Еще можно ускорить процесс осознания. Да, сейчас Юлечка, да. секунду. Смотрите, если вообще можете это сделать самостоятельно. Просто у кого-то, кому-то самостоятельно проще, кому-то проще с кем-то. И не все могут себе позволить приехать на ретриты, либо на совместные с нами ко мне и к Славе, либо на мои ретриты по каким-либо причинам, неважно. И мы сейчас делаем чат на троих на месяц, и вот за месяц мы ведем такую глубокую проработку этого человека то есть с двух сторон. Женской и мужской энергии выжимаем вас, и в вас, в вас вылазят все вот эти вот социальные установки через выжимание, и вы обнуляетесь. На обнуление вы уже на, на, на, нанизываете все, что есть истина, истина самого себя. Вот. По ценам не могу озвучить в эфире. Это совсем недорого стоит. Напишите в личку, я вам скажу, потому что иначе эфир один у меня так забанили. Вот. Света, так ты, получается, ведешь сейчас программу вместе с мужчиной, да, вот объединившись, вот. Ну, у меня есть индивидуально, и есть, где мы вдвоем. То есть вдвоем это очень удобно, когда мужская и женская энергия совмещаются, это работает на клеточном уровне ДНК. То есть это уже идет не на мозговом уровне, то есть не на нейронных связях. Это идет на ДНК. Когда идет вот эта вот женская-мужская энергия, то есть женская энергия, ты обволакиваешь, как бы одну сторону ДНК, мужской другую сторону ДНК. Ну, это образно говоря, да. Когда у вас идет мужская женская, вы в этом вихре закручиваете человека, его ДНК, и там идет вот это вот выжимание социальных установок. И угу. когда идет выжимание установок, вы как будто бы с вас так все и все сняли, и все, и остался один голый штырь. И когда человек приходит к голому самому себе, вот тогда вот срабатывает. И это очень хорошо. Ну, по крайней мере, результаты тех ребят, которые а, с нами идут, то есть там видно как бы очень хорошее такое. Но если, если человек готов, потому что некоторые говорят, ой, я хочу, я хочу, там а потом ему когда говорят вот это, вот это, он говорит, о, не-не-не, тут я ну, тогда вот этого потеряю, тут вот здесь мне будет нехорошо, здесь вот мне будет некомфортно. То есть не каждый готов выходить из своей зоны комфорта. Если кто-то готов, то, конечно же, это все дело, ребят, в вашей готовности. Как только вы готовы, вы будете принимать ту информацию, про которую, про которая к вам идет, которую мы говорим, либо мы, либо еще кто-то, неважно. Ваша готовность — это да, это основной критерий. Ну вот, вот это и о том, о чем ты говорила вначале, я почувствовала через, через самоосознание. Это же есть готовность, да? Самоосознаться. Да. А что ты имеешь в виду вот, вот, под самоосознанием? Как это через чувство пережить? Это тело свое чувствовать или как? А, вообще сумка. я пока не затрагивала эту тему, но э, я пока не совсем ее прочувствовала, но она все больше и больше раз, раз, понимается. Я просто чувствую, что то есть я могу ручь, сказать, что, что мы, во-первых, живем да. как минимум в двух физических телах единовременно, не в двух разных мирах, не в двух разных плотностях, а у нас есть два физических тела единоразово. Мы просто их не всегда можем прочувствовать. И на определенном этапе осознания самого себя мы очень четко чувствуем, что, например, наше, наше физическое тело одно чувствует процесс чувствования, второе чувствует процесс осознания. Это разные абсолютно процессы, но это, это два, это не в одном физическом, это два физических тела, которые уже, в тебе, уже на тебе есть. Это не вот эти вот, как говорят там вот, светящиеся тела или как они это не про это это именно два физических тела которые есть в тебе как минимум да это которых только я могла прочувствовать которых есть сейчас на данный момент но я пока эту тему не готова раскрывать потому что я ее до конца э, не понимаю пока как передать э, словами поэтому я ее пока от, от, отложу в другой ящик и попробую это передать на ретрите вот, когда человек да, уже, я когда посещал. я уже вижу, где он недопонял, чтобы вытащить это. Вот. А осознание, да, оно, но, осознание на э, социальных хлам никак не, не навесится. То есть осознание, оно может, вы можете его увидеть, услышать в самом себе, но оно будет как, как помеха, то есть оно раз вы только поймали это сознание но пока вы не не откинули весь хлам свой социальный оно будет у вас постоянно выходить вас будет все время выстегивать из этого состояния как только вы уберете вот это вот социальные нормы то сразу же раз и все и тогда уже у вас будет вот это вот вы поймете что что есть что есть я А, муж против, а если муж против просит меня больше одного дня в неделю не практиковать сухие, спорить с ним не хочу, согласилась с ним, но иду зато к одноразовому питанию в день, чтобы все в семье устаканилось. А муж против, это же ваше отражение, Вы, у вас есть какие-то у вас есть какие-то нестыковки с, с самой собой, и поэтому вот у вас идет вот это. Это сопротивление, которое выкидывается через мужа. Потому что если, если муж о вас беспокоится, то он о вас беспокоится через свой эгоизм или через ваше непринятие. Тут тоже нужно смотреть. То есть одним словом как бы здесь не, невозможно это перевернуть. Юля, вопрос к вам. Как ваш муж относится к автономному образу жизни? Ко мне, к этому образу жизни все очень хорошо относятся. Я вообще сейчас сама живу и автономлю, и, как это сказать, адаптируюсь в это состояние, фиксирую его. И вот так вот синхронистичность событий сложилась таким образом, что я реально сейчас вот нахожусь одна, Никого нет. Я нахожусь далеко от дома, от тех вот якорей. Кстати, Света, а ты вообще в Абхазию не можешь приехать, да? В Абхазию нет, и у меня сейчас не получается. То есть у меня сейчас вот трехдневный ретрит живой с 21 числа. Потом у меня начинается онлайн-марафон. Потом здесь еще тоже дела, и у меня еще будет в сентябре тоже онлайн-ретрит, где я буду проводить его самостоятельно, без Вячеслава. Вот, Поэтому как-то вот забито пока, до октября все забито. Но единственное, ребят, знаете, что, думаю, может быть какой-то... Перед Новым Годом либо ретрит сделаем, либо, возможно, какой нибудь там еще придумаем, какую-нибудь вечеринку. <свеч> вечеринку не, не едов. Почему не едов, я говорю? А, потому что люди очень часто не понимают, как можно обойти общепит, тусоваться и не развлекаясь. То есть мы шли с подругой как-то по набережной, она говорит, вот я не понимаю. И мы зашли в ресторан. Зашли в ресторан, она там себе заказала покушать, и она говорит, вот я не понимаю, вот мы вот вроде все сделали, сейчас как будто бы хочется закрепить вот эту вот вкусную еду или еще чем-то. Вот я на тебя смотрю, и мне все время вот поразительно. Вот как, как можно об этом не думать? Я говорю, а я вот думаю, что вот можно было бы, например, там, покататься там на яхте, покататься на сабах, еще на чем-то. Она говорит, точно, а почему я об этом не подумала? То есть, понимаете, вы начинаете постепенно перестраиваться, и у вас уходит вот этот вот э, образ жизни, где связано это с едой. И там уже другие состояния, другие ощущения, и там вот эти вот э, чувствительные привязки, они идут с, с другим, то есть... Э, у меня нет такого, чтобы посидеть в ресторане. Я, я люблю кататься на велосипеде. То есть я каждый день катаюсь. У меня редко какой день выпадает, чтобы я не каталась. Я люблю лазить по горам. Я люблю ездить куда-то на природу. Я люблю аргентин, аргентинская танго. То есть я, я танцую, я катаюсь, я по горам. То есть для меня вот это вот это моя жизнь. И там нет места для какой-то бананщины, как еда. Свет, хочешь тебе прикол расскажу? Я же себе в Абхазии купила, купила квартиру в Абхазии, и вот сейчас вот хотела сделать там ремонт. И уже месяц мне не могут сделать э, сантехнику, унитаз. Сначала я не знала, куда в квартире его поставить. Вот и до сих пор у меня уже все сделали: стены, пол, вот все, а унитаз никак не могут поставить. Это так забавно, потому что ты находишься в этом естественном состоянии, понимаешь, что тебе он не нужен. И вот, вот это вот просто и все пространство, и вся квартира, как вот по вас, туда, вы находитесь в помещении, которое вас там отражает. И вот оно настолько меня отражает, что такое ощущение, что если я поставлю не... сразу у меня начнется, да, мыслеформа, а, может быть, он не нужен, теперь нужно его как-то использовать. Или вот, ну, я просто предполагаю сейчас, да, вот эти вот все моменты. Вот такой у меня прикол сейчас. Поэтому я тут нахожусь в таком полуразрушенной квартире, жду, когда это все завершено. Красиво. Вот, что ты скажешь? Как, как, как с этим быть? Делать, не делать туалет? Или делать автономную квартиру? О, слушай, но если у тебя будут детки приезжать, как бы, если у тебя будут какие-то гости, ну как для них, потому что вот я... Я планирую тоже, все равно планирую дом построить где-нибудь, где в тепленьких краях. И я так полагаю, что у меня там будет э, кухня-гостиная, но кухня, она будет занимать минимальное количество э, места, то есть там будет в основном гостиная, где будут собираться, где мы будем собираться, что-то там обсуждать, что-то, я не знаю, какие-то настольные игры играть, там еще что-то. Но это точно будет... Э, как бы там все равно будет кухня, там все равно будет, потому что у меня дети есть, но она будет совсем мало места занимать, прям абсолютно мало. И еще заметила такой момент, вот я сейчас здесь живу в квартире, у нас, хотя такая достаточно свободная квартира, да, большая, но я четко понимаю, что вот сейчас мне не том, что тут тесно, не то, что тут душно, но я в квартире нахожусь, ну, наверное, максимум 4-6 часов в сутки. Я у меня я не могу находиться в квартире. И вот это сейчас очень четкое осознание идет. То есть как только светает, я на велосипеде. Потом приезжаю, потом что-то какие-то дела по делу, потом еще куда-то пошла. Ночью опять на велосипеде. Себе у меня весь велосипед в фонарях. Он у меня я как новогодняя елка езжу, чтобы меня видели там машины или еще что-то. То есть нет, и понимаю, что в квартире уже в таком состоянии жить невозможно. У тебя должен быть дом, и обязательно э, при доме до, должен быть какой-то, я не знаю, какой-то такой шатер, где ты можешь на улице находиться 24 на 7. И то не факт, что ты можешь там находиться, просто вот сидеть. То есть хочется движения. Но не том, что движение, что тебя вот постоянно там разбирает, а именно природного движения, вот такого, которое вот как бы единение с природой. Вот мне кажется, вот когда ездишь на велосипеде, вот этот вот ветер в лицо, там какие-то запахи, они моментально меняются вот на этой скорости. Там я езжу на водопады, там вот куда-то еще по горам когда ходишь, когда там, я не знаю, там вот у нас часто проходят танцы на свежем воздухе, когда ты, например, танцуешь, это по-другому все, и ты понимаешь, что вот когда ты садишься, приходишь в квартиру, то тебе в квартира по большому счету на данном этапе нужна, чтобы, чтобы зарядить гаджеты, чтобы провести эфир, чтобы не было посторонних шумов, чтобы переодеться, проведать детей, что они там делают. То есть вот, вот для такого, как бы для какой-то такой банальщине. Вот это вот, да, вот это вот уже, это уже случается, от этого никуда не деться. Ты, ты сейчас уплотнила так свое поле, что практически не читаем, остановишься. Ну вот сейчас чуть-чуть, вот, когда начинаешь общаться, разгорается энергия, уплотняется пространство твое поле, и перестает считывать э, телефон тебя. Просто перестает замечать. И так это интересно наблюдать. Красиво. Мощная ты. Вот. Спасибо, Юлечка. Ребят, уже час мы тут не все вопросы успели прочитать но еще с Юлей выйдем Стай, в эфир, пока, я пока, думаю, пока. что с огромной да. я, я, Пока, всем любви. Все, Ребятки, я вас всех обнимаю, у нас час уже прошел с вами, я вам очень благодарна, что задавали вопросы, что были с нами, очень было, правда, приятно, и, конечно же, сохраню эфир, и пишите, пишите свои комментарии, пишите свои вопросы, пишите свои какие-то осознания. Я обязательно их все читаю.